Всем привет! С вами диктор Том! И я хочу вас поблагодарить за уже 30 подписчиков. Спасибо вам, подписчики! Я очень рад. То, что вам действительно нравится смотреть мои видео. И действительно нравится мой канал. Я, бу я буду вам очень благодарен. Вот. Всем спасибо то, что на меня подписано. То, что действительно вам нравятся мои ролики. И нас уже 30! Это очень веселая новость и очень радостная. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал для возрастания подписок. Нас будет все больше и больше. И всем пока! Будьте рады и счастливы!